Dynasty. Да, у нас средневековое выживание с элементами РПГшечки. И сегодня мы Посмотрим, насколько же нам далеко удастся зайти Как вы видите, у нас уже сезон осень Да, наступила осень, золотая а Я выполняю потихонечку квестики а, Ну что ж, а вкратце сообщу, что я живу вот здесь по карте Если смотреть, да, вот у нас область а, Здесь у меня два человека работают на меня Да, есть небольшое поселение, а, состоящее из множества а, различных домов а Я на данный момент нахожусь вот в этой вот деревушке под названием Деница или Деникали, хрен его знает Вот, а сюда я попал, ребятки По определенному заданию Из Гастовии, да Нам паренек один дал задание И сейчас я вам продемонстрирую, что это за задание История Алвина у нас сейчас идет Мы пришли Именно по этой цепочке квеста В эту деревню Пообщались тут с одной милой дамой И она нам предложила поискать Собрать натуральную кожу 4 штучки Ну, в принципе, четыре штучки это не так много, ой, я смотрю, на вечерний общак соб собирается вся наша деревня, да, и здесь, наверное, есть с кем поболтать Здравствуйте, дорогая женщина, э, давайте мы у вас кое-что узнаем, я хочу тебе кое-что рассказать Она у нас замужем, но она, ребятки, старая, она мне неинтересна, да, поэтому мы э, уходим от нее Так, приветствую тебя Паренек Бернард У меня есть минутка Но этот тип нам тоже не интересен Мне, ребята, интересны только те люди, которых можно пригласить в нашу деревню Так, ну что ж, приветствую тебя, прекрасная леди Извините, я вас, говорит, недостаточно хорошо знаю Ну ничего, со временем узнаешь У тебя есть минутка? Давайте, ребят, будем общаться Недавно я увлекся охотой Да, есть у тебя какие-нибудь советы? Да, она, смотрю, любит у нас охоту Давайте попробуем еще разочек Так, минуточку у нее займем Как работа? Надеюсь, у тебя все в порядке Минус а, 5, да, вот тут я уже не угадал ладненько тогда мы пойдем дальше не со всеми получается с людьми общаться нормально да тут как говорится наверное у нас шанс все-таки влияет на то как успешно мы проведем общение или же нет или же все-таки дипломатические какие-то навыки наверное тоже очень сильно влияет у меня же дипломатические навыки пока что еще на таком на расхлябанном уровне да вот у нас два из трех я пока что развиваю у нас осталось кстати немножечко 456 из 500 так давайте с этой женщиной поболтаем я тебе кое-что хочу сказать. Но она меня не, не очень-то хорошо знает. Так, недавно увлекся охотой. У тебя есть советы? Тоже по охоте у нас положительный, смотрю, результат. Так, как работа? Ну да, в прошлый раз я задал этот вопрос, и хреново получилось. Что за день? Я работал почти без перерыва, но я знаю, что моя тяжелая работа окупится. Вы знаете пословицу, ранняя пташка получает вкусного червя. Давайте спросим у нее об этом. Тоже минус 5. Да что ж такое, какие люди тут неприветливые, -то, а? Никто со мной не хочет нормальное отношение выстраивать Ладно, пообщавшись с местными, я понимаю, что здесь пока что мне не совсем хорошо рады люди И я благополучно удаляюсь куда-нибудь в близлежащий лесочек на охоту Моя основная цель это собрать натуральной кожи немножечко Так, я сейчас налегке, я не сильно обременен И давайте будем двигаться куда-нибудь в сторону нашей деревни Вот через этот вот а, выход Ну что, есть тут кто-нибудь? Нет у нас? Не вижу я, друзья, совершенно никаких животных пока что, ну, будем стараться их а, найти. Так, мое суперзрение мне подсказывает, что очень много у нас грибов в этом лесу. Вы смотрите, сколько много, прям целая куча веточки валяются. А что за ветка? Как будто бы ее кто-то выкинул. Точнее, это, наверное, я ее выкинул или кто? Так, 30 штук? Откуда они здесь? Это я когда-то здесь ходил по-любому и выкинул. 30 штук веток, ребят, валялось просто так на полу. Или я... А, это, скорее всего, я выкинул, чтобы себя немножко облегчить ношу. Так, ну что ж, идем дальше. Я слышу... Ой-ой-ой, кабан нас застал врасплох. Секундочку, кабанища! Ты так меня не пугай, да смотрите, какой он резкий Так, ладненько, давайте постараемся а, Увеличим дистанцию между мной и кабаном Что-то у нас какой-то буйный кабанчик попался Но я, друзья, он сейчас луком И поэтому у этого кабана большие проблемы А ну-ка, получай, родной Один выстрел есть И последний финальный в голову Да, ребят, продолжаем охотиться на животных а, Мне необходимо 4 единицы натуральной кожи Ну, в принципе, наверное, с одного кабана сейчас содру Если же с ним содру Ой-ой-ой, тихонечко Ё-моё, как всегда мне Несколько, как всегда кабаны бегают по несколько штук, еще один подбежал к нему на помощь, я вроде бы этого успел ободрал, Два, две штучки я собрал, смотрите, ребят, кожа к нам идет сама, так, выстреливаем ему в лоб, на, получай, вроде бы попал, вроде бы по-быстренькому я ему выстрелил, но натяжки, натяжка была не сильно большая и наш кабан бодренько дальше идет за нами, нас преследует, так, ну что, давай, последний финальный тебе в голову, да? Выдержишь? Нет, наверное, уже не выдержит Да, ребят, сваливаем второго кабана И у нас охота, как говорится, заканчивается Я, по-моему, -по -по побочно выполнил еще одно задание из другого э, квестика. Так, ну что ж, кожи у нас достаточно. Давайте уже отнесем эту кожу э, той самой женщине, пока она еще не уснула. Да, ребят, сорян, что в потемках, но я вынужден бегать в потемках, потому что стараюсь максимально полезно использовать отведенное мне время для каких-то моих э, дел. Так, ну что ж, где эту можно женщину найти? Конечно же, возле костерка. Вот это, по-моему, она и есть. Матильда, да, ее звать. Да, ну что ж, а задание выполнено, дорогая леди. Вот и свежая кожа, пожалуйста. Так, ну что ж, должно быть, пришлось много работать, но он очень дорогой, он очень дорогой, друг, не так ли? Не понимаю тебя, что ты вообще имел в виду, кто у тебя там очень дорогой, но я хочу просто помочь. Мешок для воды принадлежит Алвину, фермеру из соседней деревни к востоку отсюда, говорю я ей. О, я немного слышал о нем, моя дочь Кинга упоминала его, я думаю, она влюблена в него, в смысле, ну-ка давай-ка поподробнее выкладывай, ей бы лучше интересоваться кем-то вроде тебя, а, вы очень находчивы, спасибо большое тебе, так, а бурдюк Алвина. Ну вот бурдюк, который, на... ну вот бурдюк как новый, вы можете найти книгу возле фермы, она ухаживает, а Кингу возле фермы, она ухаживает за овцами, но веди себя прилично. Кинга, ребятки, Кинга это ее дочь, я думаю, что у меня сейчас, так, так, так, добавить, чтобы Алвин, а, да, я так понял, что к Алвину нужно уже сходить и отнести ему, это очень далеко. И посмотрим, давайте, где же ее дочь Кинга, возможно, она где-то сидит возле этого костра, потому что уже вечер. Мне, короче, мамаша предложила а, свою дочь в жены, я так понимаю Ну и надо бы ее найти Да, это у нас ферма овечек Есть козы, есть овцы Интересно, почему кстати, козы по 2,5 А овцы 3,5 Ягненок 2,5 А козлячий ягненок 2,000 Короче, ребят, денег нужно до хрена Но здесь я никакую, никакого человека я не нашел Возможно, где-то в близлежащих а, домах мы можем кого-то найти Пока что, ребятки, будем шариться. В итоге, немножечко побродив по этой деревне, я обнаружил, что у нас, да, действительно здесь есть Кинга, а, дочка, я так понимаю, той самой женщины, но она у нас уже легла а, спать и, к сожалению, в таком состоянии мы ее сейчас разбудить, естественно, не имеем никакого права и поговорить мы с ней тоже не можем. Ну что ж, значит не судьба. Хотели меня свести, так сказать, с местной, с одной, да, укрепить отношения, но, видимо, друзья, не судьба и я быстренько выдвигаюсь обратно а, поближе к своему силу поближе к своим владениям Чтобы проверить там обстановочку Иначе там наверное без меня дела идут Не очень-то а, хорошо Ну а чтобы не бежать в нашу так сказать Деревню налегке я решил заняться Ночными собирательствами Всю ту траву которую мы находим Мы сейчас ребятки будем собирать в свой мешок А по пришествии в деревню я под, про, Постараюсь конечно же сбыть ее Местным а, торгашам Как можно а, дороже Не должно же просто так происходить наше путешествие А должно оно быть со смыслом Mm. В чем, ребят, плюс продажи Травок в том, что эти травки Когда ты собираешь, они весят очень-очень Мало, но также имеют Свою собственную ценность Поэтому есть смысл, когда вы Бегаете просто так, чтобы быть максимально Загруженным, да, и получать максимальный Результат от своих путешествий Путешествуя, вы, ребят, просто Собирайте, подбирайте вот так, так же, как я Травки, и вы всегда будете в прибыли То есть это халявная прибыль, которая Действительно Практически ничего не весит в плане веса, да, а подбирать очень можно много, набивая ваш а, инвентарь. Ну что ж, продолжаем, ребятки, заниматься собирательством, направляясь при этом а, в нашу деревню. Ну и, конечно же, чтобы эффективнее собирать все травки, которые находятся вокруг вас, во-первых, это нужно их грамотно находить, а для того, чтобы их вот таким вот образом находить, как находит братишка Scratch через определенную функцию, через опцию, да, а, суперзрение, вам нужно сначала прокачать эту функцию. А, этот навык и умение находится у нас по-моему, в ветке Выживание, насколько я знаю Да, и оно называется, ребятки, это Чувство выживания, при помощи которым Обнаружение грибов, перьев и трав В режиме инспектора гораздо Легче происходит, ровно так Как вы видите это вот сейчас да, Вот таким образом нажимаем и видим все травки Даже ночью, у нас просто, ребятки, бешеное Чутье на все это дело, мучить начал Сильно голод, я думаю, пришло время Уже завязывать с этим делом, да, я всю Ночь, ребятки, собираю эту а, Травку, попадается Зверобойчик, попадается у нас, значит подорожник. И надо, ребят, уже выдвигаться к какому-нибудь поселению, иначе я просто-напросто, наверное, скопычусь от нехватки пищи в организме. Ну что ж, давайте. О, новый, новый уровень выживания. Отличненько. Давайте посмотрим, что у нас можно апнуть в нашем навыке выживания. Так, ну что ж, как раз-таки я хотел апнуть хороший очень навык спортсмена, который позволяет на 30% процентов медленнее расходовать выносливать во время движения. Прокачиваем мы этот навык и Теперь мы можем бегать очень долго и очень. А, далеко Так, ну что ж, ребят, выдвигаемся в нашу деревню а, Собирательством можно заниматься здесь реально сутками Потому что, вы видите, вокруг нас просто дохренище вот этого всего дела, да а, С избытком Я, ребят, просто сейчас вынужден уже а, с этим закончить Потому что, ну, иначе я помру а, У меня уже голод практически на самом а, минимуме Спортсмен, черт возьми Так, ну что ж, здорово, добрая моя деревня Это снова а, я Давайте сразу же обратимся к трактирщице Надеюсь, она сейчас на месте а, Вот тут у нас трактирчик небольшой но трактирщицы на месте у нас Сейчас, друзья, нет, я так понимаю Она у нас отсыпается Так, ладненько, я тогда, наверное, сбегаю К себе домой, иначе как бы, друзья Не было беды, я сейчас по-быстренькому Добегу до своей деревни, да-да-да Смотрите, у нас народ уже просыпается Все выходят на полевые работы И я, конечно же, к ним тоже присоединюсь Но только попозже Ну что ж, вот мы и пришли в нашу деревню Срочно, ребят, срочно, нужно к источнику пищи Забегая, я с дикой скоростью Хватаю первую попавшуюся Тарелочку с рагу, вот этого, например, мне будет достаточно. И надо, ребят, срочно покушать, иначе, ребят, очень плохо мне. Так, раз, два, тридцать, два, тридцать пять восстанавливает. Да, у меня практически на а, минимуме. Ладно, две штучки, я думаю, хватит, не будем мы лишнего а, переедать. Так, это мы дело оставляем. А, давайте помоемся, да, сразу же. А, не пойду же я грязным прав правильно в деревню, иначе меня опять примут за какого-нибудь а, непонятного... А, за какую-нибудь непонятную личность и прогонят нафиг в зашей. Так, ну что ж, а, помылись мы и давайте отправляться уже на выполнение квестика. У нас есть квестик для нашего дружища Алвина. Мы несем бурдюк Алвина. Только я не знаю, у меня он в инвентаре этот бурдюк или же... Или же все-таки он как-то здесь по-другому. Да, ребятки, у меня этот бурдюк находится в инвентаре. Стоит у нас целых 100 золотых монет. Ну, я, ребят, как честный, порядочный человек, конечно же, отнесу этот бурдюк Алвину. Нам репутация гораздо а, дороже в этой игрушечке. Репутация здесь, ребят, решает очень а, много. А когда мы выполняем квестики для наших горожан, а, репутация нам, конечно же, прибавляется. Вот сейчас, если мы посмотрим в династию, то наша репутация династии 430 а, единиц сейчас на данный момент. Так, давайте сейчас подойдем к Алвину. Где же этот парень? Неужели он до сих пор спит? Алвин, хорош спать уже, давай просыпайся Я тебе пришел с хорошей новостью Так, где он? Давайте, ребят, разбудим этого прыщелыгу Так, здорово, Алвин Хорош уже спать. Я тут вернулся и сделал то, что ты меня... О чем ты меня просил? 20 семян лука он мне дал. Спасибо, это мне очень поможет. У меня есть семена лука. Вот, может быть, ты ими и воспользуешься. Отличная, ребят, награда за хорошую работу. У тебя не было с этим особых проблем, правда? С чем? Посмотрим, в канализации не было кожи. В канализации... Странный, ребят, немножко здесь перевод. А посмотрим, в канализации не было кожи, чтобы починить бурдюк. Поэтому мне пришлось выследить диких животных, чтобы добыть припасы. Ничего особенного. Так... Секундочку, Куда он шел? Значит, значит, вы можете создавать инструменты и сами охотиться. Это потрясающе. Женщины должны тебя обожать. Ну да, наверное. Слушай, в этом есть какой-то особый смысл. Так, да, кстати, об этом. Похоже, вы привлекли внимание одной пастушки, понимаете? Так, что ты имеешь в виду? Я говорю о дочке канализации. Какой же перевод здесь забавный, а? Отлично. Сначала Добромира. Сначала Добромира, теперь ее... Так, я в, этом, я в этом сомневаюсь. Я всего лишь фермер, я знаю Добромира с детства. Мы выросли вместе продолжить. Вы не думаете, что я бы знал, если бы я что-то про если бы что-то происходило? Вы, наверное, вы, наверное, правы. Ведь у вас очень остр острый ум. Я с ним, ребята, все еще болтаю, независимо от того, что его здесь нет. В яблочко насчет вашей охоты действительно впечатляет. Вы узнали это сами. Отец предлага, отец передал мне кое-какие знания, и однажды я под его присмотром охотился на кролика и я тебе завидую, отец только научил меня работать в поле Помните, что в конечном итоге вы сами решаете свою судьбу, говорю ему я Да, в этом есть особый смысл, пора мне уйти до следующего раза Так, ну что ж, с историей Алвины мы закончили Что нам еще дадут, кроме как 20 семян, я не знаю Давайте посмотрим на репутацию Так, сколько у нас репутации сейчас стало? Также 430 единиц Но нам, ребятки, и этого пока что достаточно Так, ну что ж, теперь вторая часть Часть нашего пребывания в этой деревне. Давайте сходим сейчас к, торгов... к торговцам каким-нибудь. Где, кстати, они у нас тут находятся? Да, надо сходить, ребятки, к торгашам. А для начала пообщаемся с местными. А, приветствую тебя, Хинрук. А, я создаю новое поселение. Но, но, но надо с ним пообщаться. Давайте с ним поболтаем о погоде. Так, ноль. А, что за день такой? Тоже ноль. Не хочет с нами этот парень ра разговаривать. Как... Ну и как дела в последнее время, говорю я ему. И опять-таки ноль. Так, что-то опять, ребятки, беседу у нас не заладилась с этим парнем. Давайте пообщаемся еще с кем-нибудь так, с этим парнем. Бесполезно общаться, а, никакого смысла нет. Так, боли. Болибор, приветствую! Ну что, пообщаемся? Есть у тебя минутка? Нет? 70, кстати, с ним у меня одобрение. Вы слышали, какими сплетни в последнее время? Ой-ой-ой-ой, зря это сделал. А, ум... а, все, он уже со мной не общается. Так, зря это сделал, надо было сразу его приглашать в нашу деревню. Так, а у тебя есть минутка? Как дела в последнее время? 78, отлично. И у тебя сегодня... Какая у нас сегодня хорошая погода, тебе не кажется? 88, замечательно. И еще разочек, как дела в последнее время? 98, отлично. Осталось только пригласить этого парня, но нам необходимо сначала построить а, здание. Он нам говорит, я бы с радостью присоединился к вам, но сначала мне понадобится дом. Возвращайся ко мне, когда у тебя там будет а, для меня а, местечко. Я, ребят, тут просек одну фишечку, то, что а, в один дом могут поселиться мужчина, женщина, и, наверное, их ребенок будущий Но никак, мужчину а в, в дом уже к мужчине мы привести уже, к сожалению, не можем Поэтому надо строить обязательно второй дом Оно, в принципе, и логично Так, ну что ж, давайте, ребят, найдем еще торгашей В этом здании есть еще одна торговка Вот она, у меня с ней тоже хорошие отношения Джаро, Джарагниева Какая-то, в общем, Ева у нас тут Приветствую, добро пожаловать Так, подскажи, покажи мне свои товары Спрашиваю я у нее она у нас торгует в основном, ребятки, едой. Так, ну что ж, сколько я там насобирал, пора, ребятки, мне получить уже прибыль от моих сегодняшних а, собирательств. Офигеть, сколько я набрал, ребятки, зверобоя 259 штук, давайте мы 200... 49 сейчас и продадим тогда. Так, 248. 249 мне бы желательно сделать. Продаем ей. Ой-ой-ой-ой, смотрите, сколько бабла у нас прибавилось. Шикарно просто живем. Ну и, конечно же, ребятки, широколистный подорожник. Мы тоже сейчас продадим. Так, смотрим. 2000 у меня, ребятки. Ни хрена себе. Я разбогател просто невероятнейшим а, образом. Так, здесь что-нибудь можно продать. А, зерна пшеницы продавать не буду. Я их, наверное, а, посею. Замечательно, ребятки. Вот это-то. Торговля мне нравится. Да, есть все-таки смысл в собирательстве различных вот этих травок, которые растут под ногами. Потому что их бесконечное количество, а халявные деньги нам никогда не повредят. Так, еще, ребят, ищем торговцев. Мне нужно срочно купить удобрения. Пока что у меня своего удобрения нема. Поэтому я стараюсь покупаю у местного, значит, прода продажника. Вот, по-моему, у этого парня есть точно. Это у нас, ребят, скотовод. Он разводит у нас коров. Коровки у него не дешевые. По 5 тысяч каждая. Да, оно и понятно, потому что... Коровка, наверное, дает не только молоко, а еще и мясо, и кожу, и вообще много чего интересного. Так, ну что ж, а Сабимир, а продай-ка мне, пожалуйста, товары. У меня, кстати, с ним нормальное отношение, я могу чем-то помочь И у него, кстати, есть еще и квест Так, ну что ж, давайте мы сначала с ним пополтаем, как дела? О, отлично, стопроцентная репутация у меня с ним Давайте мы посмотрим на его а, товары Конечно же, ребятки, удобрения я у него сейчас куплю а, по максимуму Так, он по 10 продает а, удобрения Так, если я куплю 20 штук, так это стоит это 200 а, 20, 30 возьмем, ребят Давайте сразу 40 возьмем на 400, отлично На 400, ребят, монет я сразу же беру удобрения Потому что у меня поле большое, я хочу его засеять по максимуму. Да, все-таки я немножко разбогател и мне хочется а, закупиться этими всеми вещами по максимуму. Кстати, удобрения, они у нас и не совсем легкие, как я погляжу. Что-то мы как-то много набрали, аж на 20 килограммов. Нифига себе! Ну, ходить-то я еще умею, по крайней мере, да? А, так, ну все, мне пора идти, а с квестом мы с тобой м, потом пообщаемся. Так, новый уровень дипломатии мы получаем. Замечательно, ребят, давайте посмотрим, что тут можно у нас апнуть. Дипломатические знания два из трех. Ну что ж, мы повышаем тогда до максимума три из трех, пускай у нас будет и будем дальше взаимодействовать а, с людьми какие-то у нас там интересные прям навыки есть в дипломатии. Давайте еще раз сейчас я гляну. А, надо, кстати, обращать на такие вещи внимание. Так, дипломатия. А, постоянный покупатель. а Следующий уровень на 5% ниже закупочной цены. Вот это, кстати, прикольная фишка. Есть, есть грифтер. А, открывается возможность дарить подарки. Вау, Ромео на 10% больше привязанности от квестов а, покорить а, сердце. И дипломат у нас а, на 20% больше репутации династии от испытаний. Ну что ж, ребятки, все в разработке. Первую, значит, ветки Ветвь развития я закончил Будем дальше развиваться Но как только поднимем этот навык Так, я, наверное, сейчас сгоняя в свою деревню Отнесу сначала удобрение А что, что меня еще применяет так сильно? Давайте посмотрим Деревянное копье можно продать Деревянную лопату можно продать Они, кстати, очень много веса занимают Давайте найдем нашего продавца У нас есть еще один здесь парень в деревне С которым, с которым мы в очень хороших отношениях Это тот самый костелянин Который, знает. Значит, собирает налоги каждый э, год. Давайте с этим парнем пообщаемся. Куда ты делся, родной? И здесь его дома нет. А, наверное, где-то ошивается на заднем дворе. Так, секундочку. Я же посмотрел. Его вроде здесь нет, а показывает, как будто он должен быть здесь. Так, не понял я. А где же он? У нас, по крайней мере, есть еще одна торговка, которая всегда готова принять у нас наш а, товар. Ну что ж, друзья, продолжаем выживать. Мы в игрушечку под названием Medieval Dynasty. Продолжаем развивать свою а, династию. Продолжаем увеличивать количество людей, работающих а, на нас. А пока что у нас два человека. Да-да-да. Так, а, вот он. А почему? Подожди, это не он же. Нет, это не он. Это другой парнишка. Так, ладненько, давай я тогда тебе продам сейчас все лишнее. Покажи мне, пожалуйста, свои товары. А, так, давайте деревянное копье тогда отдадим каменный нож, так, лопата 10%, да, давайте тоже отдадим, я просто разгружаю, чтобы мне было попроще бегать, каменная мотыга, я, в принципе, могу легко ее сделать, тоже отдаем, и каменный топор, да, хрен бы с ним, я домой, когда приду, я все это, все, все это дело я скрафчу, каменные стрелы, естественно, мы не отдаем, это нам очень сильно пригодится, да, немножечко мы разгрузились, продали лишнее, и давайте выходим а, на поиски еще одного продавца. Здесь еще один есть торгаш, интересный очень, который торгует семенами. Так, мы все знаем, что у нас по а, осени можно сажать а, семена. А конкретно это рожь и можно пшеничку посадить, да? Пшеничку, рожь мы можем сейчас а, посадить. Но если пшеница у меня 15 штук, то рожи у меня вообще а, нет. Я, наверное, сейчас возьму у нее немножечко а, семян. Так, у тебя есть минутка? Да. У нас сегодня хорошая погода, тебе не кажется? Так, ей кажется, друзья, так, что у нас хорошая погода. И а, еще плюс 10%. Так, давай еще разок поболтаем. Вы слышали, какие сплетни? 100% отлично, ребят. Идеальная репутация для идеальнейшей торговли. Так, давайте, ребят, с ней уже поторгуем. Так, ну что ж, а ржаное зерно нам пригодится, наверное, по 10, кстати, она его продает, а зерна пшеницы у нас подороже. Так, давайте возьмем немножечко мы... А, так, семена лука, моркови у меня имеются, ржаного зерна мы немножко возьмем, хотя бы штучек... А, так, сколько же нам надо? Давайте штучек 10 мы у нее тоже приобретем на соточку и нам пока что этого будет достаточно. Так, замечательная сделка. Говорю я ей, но мне нужно идти, у меня очень много а, дел. Так, ну что ж, ребятки, пришло время нам прогуляться в нашу деревню и потихонечку навести там а, порядочек. Так, вернувшись снова в деревню, я решил проверить свои ловушечки. Здесь у нас стоит ловушка на птиц, а, в которой частенько можно забрать перышки. Ой-ой-ой, поломали мы а, ловушечку, плюс 8 перьев, зато взяли. Так, давайте мы сейчас поставим тогда новую. А, для того, чтобы поставить новую, нам нужно всего лишь а, ничего, а именно пару палочек, пару веточек и, наверное, еще и пару камушков тоже надо будет найти. Здесь, думаю, в округе где-то они должны валяться. Так, камушки осталось найти. Так, секундочку, ага, есть один камень, и вот у нас в кустах второй, так, отлично, давайте сразу же поставим, чтобы у нас всегда была ловушка, которая отлавливать позволяет птичек, так, есть такое дело, так, а вот сюда, вот, наверное, так, где у нас зелененьким должен отображаться, да, вот сюда вот мы ее снова ставим, пускай у нас ловушечка отлавливает, так, ну что ж, смотрим, да, вот он парень, который занимается вырубкой леса, он до сих пор все то же самое дерево хреначит, Ох ты, какую шапочку он приодел По-моему, в прошлый раз он был без этой шапочки Оделся по-осеннему, так сказать, наш парень а В прошлый раз был по-летнему, а сейчас у нас погода-то ухудшилась Да, смотрю, мне тоже скоро придется одевать что-нибудь Пока мы в зеленой зоне, это нормально А как только перейдем в красную, наверное, надо будет одевать, одеваться потеплее Но благо у меня одежда имеется Так, ну что ж, проверим также мы и ловушку на кроликов У нас тут кролик попался, я смотрю, один Почему-то, да, плюс одна кожа, 4 а, мяса. И давайте соорудим тогда еще и ловушечку для а, кроликов. Так, что на нее нужно? А, 10 целых веток. Так, где-то у нас в округе валяются ветки. А, постараемся давайте набрать 10 веточек. Так, так, так. Да, ребят, дела у нас пока что в деревне, вижу, идут хорошо. Мужичок у нас работает, его жена, наверное, теперь уже... Не знаю, ребят, как у них обстоят дела, но они, по крайней мере, поселились в один дом. А стало быть, это его жена, да, которая вторая женщина. Она у нас заведует складом, но что-то как-то эффективности пока от этого склада маловато. Блин, еще одна ветка осталась. И поэтому я, наверное, ее попробую определить в какую-нибудь другую профессию, чтобы у нас было больше... Пользы, например, как вот от этого а, мужичка. Он тут постоянно рубит дерево, но что-то пока дерево я от него не видел на складе. Сейчас пойду проверю. Отмар, за что все-таки я тебе зарплату плачу, я не знаю. Пойду посмотрю лучше на твои результатики. Есть ли они вообще или же их нет. А этот парень рубит дерево у нас для склада. Вот тут, ага, тут у нас дерева, я смотрю, нет. В этом сундучке ни хрена нет. Быть может, он это дерево относит на еще один склад. Вот такой вот у меня есть побольше склад. Так, здесь стоит его жена. Она у нас заведующая складом Что тут такое? 13, кстати, друзья Кстати, количество бревен здесь увеличивается Как я погляжу Да, почему, интересно, сюда они складывают А не на тот склад Вот это я, ребятки, без понятия Видимо, из-за того, что здесь есть кладовщик который распределяет эти все бревна куда нужно. Да, ребят, бревен, по-моему, здесь было меньше, когда я уходил последний раз. И я пытаюсь просто понять, как у нас работают наши с вами вот эти а, работнички. Так, ну что ж, давайте, ребятки, займемся все-таки распределением, распределением удобрений по нашим а, грядочкам и, наверное, опять-таки, займемся сельским хозяйством. Сельское хозяйство, ребятки, здесь всему а, голова, поэтому не стоит этим всем делом а, пренебрегать. Так, экипируем мешочек и давайте уже вот сюда вот мы рассыпем наши удобрение так не вспаханное поле у нас так есть такое дело Потихонечку, помаленечку. Да, у нас сельское хозяйство развивается. Давайте, ребят, без промедления посмотрим, что там у нас можно апнуть в этой веточке. Так, знание о сельском хозяйстве. Есть терпение. На 5% медленнее потери прочности орудия животноводства. Осторожный фермер. На 5% медленнее потери прочности возделания культур. Щитовод овец. На 10% быстрее стрижка овец. О, вегетарианец. Уменьшает количество семян, необходимых для посева овощей на 20%. Процентов. Так, ладно, я пока не знаю, ребятки, отдам все-таки предпочтение первому навыку, как обычно во всех веточках, и продолжаем дальше заниматься сельским э, хозяйством. Ну что ж, ребятки, как говорится, новый сезон у нас, да, фермерских дел, и в новом сезоне я опять рассказываю, как же все-таки заниматься сельским хозяйством здесь нужно в этой игрушечке. Ну что ж, для начала вот это вот поле нужно разметить, э, нужно разметить специальным инструментом, сейчас я вам продемонстрирую. Мы идем вот сюда, вот вроде бы э, в здание а Потом идем в сельское хозяйство И вот здесь есть такая вот у нас а, размеча Размечаемая область а, С помощью которой мы можем задать Стартовые параметры нашему а, полю Сначала, ребятки, мы это все дело размечаем А После всего этого дела Так, пойдемте, ребят, сразу возьмем мотыгу а то без мотыги что-то как-то непонятно Мы тут сейчас что возделаем Ни хрена мы ничего тут не возделаем Так, где у нас мотыга? Каменная мотыга у меня имеется Аж в количестве, по-моему, шести штучек Что ли, или, или сколько? Да, шесть штучек у меня есть Ну я и наделал, конечно же, мотыг Специально на продажу ведь старался Так, ну что ж, берем мотыгу Ой-ой-ой, обезвоживание, ребятки, уже близко Давайте пойдем что-нибудь попьем немножечко Хорошо, что я живу возле этого замечательного водоемчика Мы всегда можем выйти вот так вот к воде И попить, как козленочек Из копытца свежей так, ну что ж, водички мы попили, мотыгу мы взяли, осталось только назначить мотыгу на какой-нибудь свободный слот, пускай это будет двоечка, и продолжаем, ребятки, заниматься земледелием. Так, ну что ж, после того, как мы разметили территорию специальным инструментом, мы можем просто наметить, а, точнее, просто-напросто распахать область, вот так вот работая мотыгой, да, по ней вот так вот просто бьем, и она у нас превращается вот в такое вот невспаханное а, поле. После того, как мы вспахаем, мы берем, значит, мешочек с удобрениями, если они, конечно же, у вас есть, где их достать, я, ребят, только что сейчас показывал, да, это у специального человека, который занимается продажей удобрений, либо можно удобрения добыть просто-напросто с помощью Помещение ягод в сундуки И после того, как они перегниют Вроде бы получается у нас тоже удобрение Но это, ребятки, способ уже такой немножко посложнее То есть нужно ждать а, Но если нет времени ждать, то можно и купить вот так вот удобрение И разбрасывать спокойненько налево и направо На ваших полях Естественно, я сейчас все удобрения постараюсь раскидать Потому что мне а, есть, как говорится, чего посеять Это мы будем сеять опять и лен Это мы будем сеять и еще какие-то культуры Кстати, что-то я много больно раскидываю 20... Давайте, ребят еще одну я а, сейчас раскидываю и пока что, наверное, хватит. Ведь у меня столько культур не будет. А насколько я знаю, вот эти удобрения они удаляются, когда мы, например, переходим в другой сезон. Этим летом давайте посмотрим, какие культуры мы можем посадить. Например, тот же самый лук посадить я не смогу. Так, давайте мы его здесь сейчас оставим. Зерна пшеницы. Зерна ржаное зерно. Семена лука. Семена лука. А, так, перья, растекает, это, это мы все оставляем Так, И удобрения я, конечно, наверное, оставлю а, здесь а, Возьмем мы, конечно, тогда ржаное зерно а, Это раз И зерна пшеницы, то, что можно садить именно а, сейчас И посмотрим, тут 15 и тут 18 В сумме у нас получается 33 единички Ну, а, ладно, тогда а, полностью посадим мы то, что уже мы а, удобрили да, и давайте уже это а, сделаем. Так, давайте еще раз проверим наверняка, а, то ли мы сейчас а, садим или нет. Так, рожь, и у нас есть а, пшеничка. Давайте вот здесь мы, мы посадим, наверное, а, пшенички побольше, да, вот на этих вот грядочках. Так, пускай здесь будет... А, давайте, ребят, для начала нужно сначала все это дело как следует обработать. Так, после того, как мы удобрили, нам нужно пройтись мотыгой вот таким вот образом, чтобы перепахать наше поле таким вот нехитрым способом. Так, это у нас раз, и приступаем тогда мы к посеву пшенички. Так, и пшеничку просто вот так вот мы раскидываем. Раз, два, сколько у меня тут, кстати, клеточек, по-моему, три, на две получается, да, шесть клеточек у нас на первом поле. Да, ребят, пшеничку начинаю я делать. Пш с пшенички мы получаем также тростник, когда мы ее перерабатываем Так, второе поле Фермерское хозяйство, ребятки, у нас снова а, Ну никак, здесь просто-напросто без него Потому что это основополагающее выживание в медивил а, Диности, особенно на начальном а, этапе Да и вообще, наверное, в процессе Так, ну что ж, второе поле у меня вроде как 3 на 3 То есть это 9 клеточек а, Давайте глянем, есть у... Да, 9 как раз-таки у меня осталось в мешочке семян так, сумку сломал. Сумочка сломана! Как так-то? Так, из чего можно сделать э, сумочку? Давайте посмотрим. Так. Ремесло вроде бы, да. Сумка у нас делается из натуральной кожи, которая у меня имеется вроде бы в охотничьем э, домике. Так, давайте глянем. Так, здесь у нас кожа или где? Вот натуральная кожа, да. Нужно две штучки. У меня уже... Так, секундочку. Две штучки нам надо. Отлично. Забираем натуральную кожу, две штучки. И давайте сейчас крафтим э, сумочку. Да, сумка для семян Стоит определенных ресурсов, поэтому рекомендую всегда держать натуральную кожу в вашем сундуке, чтобы не бегать куда-то в деревню и не покупать эту самую кожу. Так, ну что ж, пшеничку, ребят, продолжаем сеем. Так, одну, одно деление мы засели, осталось засеять остальные. Так, надо экипировать и поехали дальше, ребятки. Сельское хозяйство в разгаре, фермер-колхозник у нас сегодня в эфире и в ударе. Итак, засели мы еще одно поле, и у нас, собственно, этих семян вообще а, не осталось. Ну что ж, переходим тогда к роже, к, се к семенам ржи. Так, их у нас 18 штучек. Сколько мы здесь уже с вами отмерили? Давайте посмотрим. Так, удобренное поле. Где наша мотыга? Так, давайте посмотрим сейчас сразу, сколько у нас делений ушло. Так, это раз, это два... Это три у нас и так далее Короче, ребятки, продолжаем засеивать наши поля рожью Продолжаем возделывать все это дело Так, тут уже у нас не невспаханное поле Ну что ж, я думаю, все-таки стоит взять эти удобрения, которые у нас остались Для того, чтобы посадить по максимуму семян, которые у нас а, имеются Чем больше сейчас засадим, тем лучше Что уж их а, хранить-то, я не знаю Если надо будет еще, в следующем сезоне мы прикупим семян а, еще Так, ну что ж, тут у нас 5, по-моему, делений, насколько я помню Давайте сейчас попробуем все-таки засеять оставшиеся деления так, 5 раз, 2, 3, 4, 5 у нас здесь, да, 6. Итак, ну и теперь осталось, конечно же, пройти по этому всему делу мотыга. Вроде бы 18 делений я отметил, и сюда должна а, поместиться вся наша... Рожь Рож мы высаживаем, ребят, по осени А собирать вроде бы как будем следующим летом А может быть даже и весной Ну, короче говоря, посмотрим Скорее всего летом, потому что культуры созревают у нас ближе к лету Что-то я аж устал мотыгать-то махать, а наш, наш парень запыхался, даже несмотря на то, что он спортсмен Да, ребятки, вот такое вот фермерское хозяйство Это очень тяжелый труд, несмотря на то, что даже ты в хорошей физической форме Так, ну и продолжаем, ребят, засеивать все рожью Та-дам, друзья, ровненько я рассчитал, и все поле мы засели рожью. Поливать это все дело не нужно. Оно вроде бы как и так будет нормально а, прорастать. Неплохо мы так сегодня посеяли зерновых. Я надеюсь, на следующий год нам на еду хватит, а может быть даже и на продажу. Ну что ж, вот такое вот сегодня у нас выживание получилось в игрушечке под названием Medieval а, Dynasty. Естественно, будем продолжать выживать в наших следующих сериях, а пока что давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, если вы хотите, чтобы у нас Medieval Dynasty было гораздо больше на нашем канале. А что ты, дорогой зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши, пожалуйста, свое мнение а, в комментариях и я тебе постараюсь непременно ответить. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!